с вами я выделять и сегодня у нас такой челлендж я должен съесть у меня есть перец зеленый перец я должен съесть перец не на время, а просто так съесть знаете сколько одну штуку наверное Две штук, все И вот Вода Чтоб я как-то Чтоб я запивал, Так что давайте поехали Вот перец Вот Вот Он очень острый Вы же знаете Вы же кушали перец он очень острый. Зеленый перец называется. Вы, наверное, кушали перец. Если не кушали, то зеленый перец покушайте, он очень острый. Так что давайте выступаем. И вот мы я буду кушать этот перец. Давайте кушать, пока этого-то не закончится. Я одну съел, все. Ох, Не могу, все. Давайте ставьте лайки, давайте. А я не могу. Ставьте лайки за мой труд, ведь сегодня 1 мая. Так что ставьте лайки и подписывайтесь. Я надеюсь, это видео наберет больше просмотров, потому что я старался для вас. Это все кушал, а так не кушал. Я бы старался. Я старался для вас до сих пор у меня рот в огне, а вода закончилась, так что давайте я буду с вами прощаться, с вами был Атеряль, я желаю всем удачи и всем пока.